Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Израильская полиция разрешила к публикации имена убитых, тела которых были обнаружены в автомобиле в Кириат Мацине минувшей ночью. Это 53-летний Шуми Исаков, которого в полиции называют главарем кавказской мафии в Крайот, и его 20-летний сын Пьер. Следствие склоняется к версии криминального теракта, учитывая, что ранее Исаков отбывал тюремное заключение. Убитые отец и сын были обнаружены в автомобиле с включенными фарами и работающим двигателем. Один из соседей сказал, что Исаков не проживает на этой улице, но в последнее время парковал здесь машину, вероятно опасаясь покушения. В полиции полагают, что что это убийство связано с попыткой ликвидации двух криминальных авторитетов, недели ранее в Нагарии. Также сообщается, что около 10 лет назад Шуми Исаков пережил покушение. Тогда неизвестные открыли по нему огонь в торговом центре Хен в Кирьят Бялике. Помимо Шуми, были ранены его брат Шалом и еще один мужчина. Шуми Исаков несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нанесение на живых ранений мужчине. Его брат Шалом скончался 4 месяца назад от сердечного приступа. Это убийство стало вторым, которое было совершено в субботу, 30 октября. Ранее в Бейтшемеши полиция задержала 17-летнего юношу по подозрению в том, что он во время ссоры зарезал 47-летнего отца.